Читатели коллеги, доброе утро. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациентку с выжимой спаечной болезнью. Пациентка неоднократно переносила атаки спаечной болезни, которые заканчивались лапротомией, рассечением спаек. Последний раз это было несколько месяцев назад. То есть довольно свежая ситуация. Вот. И естественно, что у него никаких вариантов нет, как пытаться профилактировать эти состояния. Для этого мы сейчас сделаем лапароскопию, Зашли открытым способом по хассуну через небольшой прокольчик 2 сантиметра. Вот. И сейчас я покажу вам, как мы будем рассекать эти спайки, как горячим путем с помощью инструмента Регаршу, что я делаю сейчас, так и холодным методом. Это ножницами без электрохирургии. Вот я сейчас рассекаю спайки между передней брюшной стенкой и сальником. Видите, большой сальник припаян как раз непосредственно после операционного рубцу, после лапаротомии. Вот, если у нас отсутствуют рядом полные органы и припаян только один большой сальник, видите, в нем какое огромное количество сосудов, вот, то в этой ситуации оптимально рассекать горячим методом, да, вот с помощью инструмента регашу. Очень хорошо, потому что он регирует довольно. Крупные сосуды даже больше 7 мм в диаметре, как изолированные, так и в толще ткани. И вот так вот постепенно, постепенно по миллиметру я сейчас пересекаю эту ткань, освобождая переднюю душную стенку от сальника. Вот таким путем мы идем. Рассекаем спайки обязательно на просвет чтобы ни в коем случае не попала стенка в полуоргана. Вот так я просвечиваю инструментом. То есть, если бранша просвечивается, то мы накладываем уже аппарат и проводим пересечение. И плюс вот таким тупым путем еще догоняем и отсепаровываем все эти плоскостные спаечки и уводим их в сторону от стенки. Мы сейчас заканчиваем отделение большого сальника в эпигастральной области снизу, от передней брюшной стенки. Видите, уже освободили круглую связку печени. Потихонечку двигаемся вниз по умбирикальной области. И вот там у нас самое большое количество припаянной пяти тонкой кишки, которую мы будем очень внимательно разделять ножницами. Значит, мы видим, что появляется участок, где Большое количество подпаяно петель тонкой кишки. Ну, это, как я говорил, нам надо в данной ситуации менять тактику, в руки брать подъездчики, ножнички и уже осуществлять рассечение спаек холодным путем, чтобы не вызвать термического повреждения стенки кишки. Вот таким образом, аккуратно-аккуратно, ножничками по миллиметру мы сейчас будем двигаться, рассекать спайчки, петли освобождать, чтобы они были свободными. Потому что эти спайки вызывают кишечную непроходимость. Я вот так ножницами аккуратно на просвет проходим и рассекаем все эти спайки потихонечку не торопясь подобным образом посмотрите насколько это кропотливая работа вот так вот аккуратно вот эти тоненькие спайки вот эта петля кишки это петля кишки да, между собой спайны к передней брюшной стенке припаянной так по миллиметру аккуратно аккуратно мы рассекаем эти спайки и вот так освобождаем кишочку чуть ближе, сейчас можно, отлично, вот так, видите, как освобождаем, вот так вот эта операция выглядит, на самом деле, для хирурга, это очень тонкая работа. Теперь мы приступаем к рассечению спаек между петлями. Тонкой кишки, видите, они такие в виде стволок складываются за счет спаечного процесса. Вот это вызывает кишечную непроходимость. И вот так вот подобным образом аккуратненько-аккуратненько мы все пересекаем.